Здравствуйте! Вас приветствует Международная ассоциация независимых инвесторов. И сегодня мы поделимся информацией об одной из компаний, которая выпала по скринингу, и стоимость акций с начала года упала аж в три раза. Постараемся разобраться, выберется ли компания из этой ямы, есть ли у нее на это ресурсы, способна ли она восстановиться в ближайшее время. Об этом мы поговорим в этом ролике. А если у вас есть желание удвоить капитал за 1-2 года, используя зарубежный фондовый рынок, рынок акций, то проходите по ссылке внизу, обучайтесь и уже после этого вы сможете увеличивать свой капитал. Если вам не хватает инвестиционных идей, то вступайте в наш клуб и узнайте больше компаний для инвестирования. Ссылка под этим видео. На этой неделе по скринингу выпало две компании, достаточно интересных. Ну, хотя заинтересовал меня только первая компания CMCM, которая занимается разработкой мобильных приложений. Обе они из технологического сектора STM МП компания, которая предоставляет в США почтовые сервисы. Ну и по цене я выбрал CMCM компанию, ну давайте поближе с ней познакомимся, что она из себя представляет, может быть она вам понравится. Компания CMCM, Cheat Mobile или э, в переводе мобильный гепард, Мне так больше понравилось ее название. Организовалась компания в 2010 году, когда соединились две компании, Kings of Security, ну, наверное, достаточно знакомое название, и Kunyu Image. После этого компания вышла в 2014 году на IPO, акции стоили 14 долларов за акцию, сейчас э, акции этой компании стоят 4,80, ну, вчера, по крайней мере, торговались, вот. Достаточно низкая цена. Между прочим, компания занимает э, третье место в мировом рейтинге Google, разрабатывая свои приложения, продавая их. Также нам известны вот такие два приложения. Это уже для компьютера э, Clean Master и CM Security. Вот, разрабатывает игровые приложения. Я, честно говоря, захотел посмотреть, что это значит. Одно из приложений Brick and Balls. Вот такое вот, где нужно вот так вот бросать шарики и они выбивают. Ну, в общем, она выглядит сейчас намного круче. Это на компьютере мне такая попалась. Надо в мобильном приложении смотреть. Так, еще одна игра – это Rolling Sky. Это лидеры. Вот они есть в App Store и есть в Google Play. Вот мы видим для iOS и Android. По скачиванию... Эти приложения занимают лидирующие места, то есть компания является лидером в этом сегменте, одним из лидеров, надо сказать. В Google Play несколько приложений я видел, играл, ну уже после того, как узнал, что за компания, и мы видим, что <coughs> также занимает первое место в App Store в общем загрузке в 100... 117 странах, то есть такая вот международная компания вернее, работает на международном рынке. Ну, это и понятно, потому как и приложения, и системы для телефонов используют во всех странах. Вообще, Gepard Мобайл сотрудничает с китайским агрегатором новостей, называется ByteDance. Это так, такая служба, система, ну, в общем, имея огромную базу пользователей, она собирает информацию, что, чем интересуется тот или иной пользователь, и в соответствии с этим предлагает, либо контент, либо новости. Мобильный Гипард сотрудничает с этой компанией, свои приложения, вот таким вот образом продвигает. Надо сказать, что ByDance достаточно сильная компания. Не стали они сотрудничать ни с бой, ни с другими крупными компаниями в Китае, а вот с гепардом взаимодействуют и достаточно успешно. В 2015 году компания... Гепард Мобайл заключила сотрудничество с Яха, внедрила поисковые решения в свои приложения и, как утверждает, что плюс 30% к доходу здесь получилось. Но ну, Исходя из отчетов, видим, что в 2015-2016 году это в принципе произошло, но здесь скачок ну, не 30%, но ну, в любом случае Плюс в этом есть. В 2016 году компания приобретает французский агрегатор новостей News Republic, точно такой же, как Байденс в Китае. News Republic работал во Франции. Ну и, соответственно, это тоже дает плюс. Хотя сотрудничество было недолгим, в 2017 году News Republic компания продает. Мы видим, что нематериальные активы здесь вот снизились с 16 по 17 тоже снизились и э, здесь они еще меньше э, тут компания продала часть активов э, в китайском агрегаторе новостей buy dance ну чем в общем и подняла немного стоимость акций но ненадолго но в любом случае доход от этого был так еще э, одна такая позитивно позитивное направление Кроме разработки мобильных приложений, компания занимается разработками искусственного интеллекта, сотрудничает с китайскими компаниями. В общем, это оборудование оно поставляет для ну, различных гидов, различных роботов, чтобы они те функции, которые необходимы компаниям, осуществляли. Но это направление не основное, и они говорят, что оно пока еще только в таком зародыше ну и в любом случае они его будут культивировать и продвигать и одним из э, таких ярких решений достижений компании есть, является э, портативное устройство 7 translator то есть это переводчик с языков э, китайский японский тайванский ну в общем языки вот э, тихоокеанского азиатского региона вот. Этот транслейтер был представлен на конференции Microsoft Builder в 2019 году, заинтересовал достаточно много компаний. И, вероятнее всего, новый виток развития будет после этой конференции. Дальше нам необходимо посмотреть, что же происходит с компанией. Так, экране основные отчеты, и мы видим, что здесь цифры постепенно растут и что касается вот этой последней цифры если смотреть отчет в юанях то здесь просадки никакой нет мы видим что вот по продажам например да 3 700 4 500 4 900 4 900 видимо при переводе на доллары, здесь появилась небольшая просадка. Ну, в общем, это не очень страшно. Мы видим, что продажи постепенно растут. Немного продажи снизились в этом текущем году. Причем они снизились не очень сильно. Если тут 987, так лучше подчеркну, чтобы видно было, 981, а здесь 974. Ну, немного возросли. Будем сказать, что они остановились на уровне это потому, что одно из таких изданий BuzzFeed News в ноябре 2018 года обвинила компанию в мошенничестве. Ну, в том, что компания собирает информацию из телефонов пользователей. Смысл мошенничества в том, что компания, получая информацию от пользователей, что им интересно, немного ее вроде бы искажает для рекламодателей. То есть вот издание BuzzFeed News объявило, что мошенничество именно вот в этом сегменте. О чем руководство компании «Мобильный гепард» в этом году сказало, что оснований здесь нет. И это дело судебного разбирательства, и мы сейчас комментировать ничего не будем. Но в любом случае есть такое разбирательство, и оно идет, и после этого уже будет вынесен какой-то вердикт. Ну, это, соответственно, снизило продажи. Продажи в сегменте вот как раз рекламные. А от мобильных игр даже увеличились продажи, потому как здесь, в принципе, влияния никакого не оказывают. Потому что мобильное приложение, оно работает само по себе и не всегда смотришь на разработчика. Самое главное, что тебе нравится приложение и чтобы пройти дальше следующий уровень, тебе необходимо заплатить. Вот отсюда и складываются доходы компании мобильного гепарда. Таких приложений у них около 20 или 30. Но ну, это мне поиск пока показал, а сколько их на самом деле. Если пройти дальше по отчету, мы видим, что незначительно возросли расходы на административный персонал также мы видим что доход чуть снизился ну и в принципе мы понимаем из-за чего Это судебное разбирательство посмотрим еще доход на акцию мы видим что он здесь несколько такой нестабильный если с 14 года смотреть то он постепенно здесь растет в шестнадцатом году он даже минусовой ну здесь была покупка новостного агрегатора и дальше мы видим такой сильный скачок и сейчас опять снижение ну, снижение понятно из-за чего. Честно говоря, не совсем затрагивали тему макроэкономики руководства компании, но сказали, что некое влияние есть. Ну, вероятно, вот это влияние, а также влияние судебного иска складывается вот в таком снижении доходности на одну акцию. Мы видим, что компании достаточно большой денежный эквивалент причем здесь также при переводе в доллары чуть меньше в иенах, здесь провала просадки практически нет никакой так дебиторская задолженность здесь также практически не уменьшается значит ну стабильные идут продажи стабильные идут отношения с партнерами единственное что здесь можно заметить это снижение нематериальных активов последние два года компания продавала э, приобретенные новостные агрегаторы. Ну и, соответственно, этот показатель снижается. Так, ну и посмотрим, что происходит с акционерным капиталом. Акционерный капитал мы видим, что растет. А для того, чтобы более наглядно оценить э, компанию, естественно, используем таблицу. Все коэффициенты перенесем сюда, и давайте посмотрим, что же получилось. Так, мы видим, что предполагаемый процент роста 51% ПЕ этому э, росту благоволит. И, кстати, реальная себестоимость компании э, на данный момент 4,99. По результатам 2018 года сейчас компания стоит 4,80. То есть она уже стоит меньше себестоимости. Ну, от этого и показатель этот скаканул. Долги не, не менялись, а капитализация уменьшилась вследствие снижения цены. А, показатель соотношения долгов к акционерному капиталу тоже здесь очень хороший, 50%. Ликвидность. Также рентабельность акционерного капитала 21%. Вчера, кстати, отчитывался Сбербанк, у него 23%. Но я думаю, что это не самый крайний показатель в этой компании. Очень а, интересно то, что маржа здесь валовая 69 процентов то есть э э говорит о том что конкурентов ну, незначительное количество либо товар пользуется спросом но ну, мы видели что если в 117 странах первое место по загрузкам приложения то это сильный показатель ну и дальше конечно мы показательный конечно сравнить лучше с какой-нибудь компанией ну вот этот показатель говорит нам о том что компания отдает долги это хорошо и в будущем на 2000 а на текущий год 2019 компания санкционировала выкуп акций в размере 100 миллионов долларов это очень хороший такой показатель если компания выкупает свои акции это на 2019 год не знаю как будет развиваться ситуация но по показателям компании мне, честно говоря, понравилась. И давайте перейдем, посмотрим, что же происходит на графике. Мы видим, что компания, у компании нисходящий тренд. Честно говоря, ниже уже нет никаких уровней. Куда она пойдет, непонятно. Может быть, она засядет внизу. Вследствие того, что компания китайская. Хотя прибыль она показывает регулярную. Вот. И... Может быть, вот это как раз является и манипуляцией для того, чтобы затем пойти вверх. Ну, это, я думаю, что больше расскажут наши гуру барного анализа в инвест-клубе. А по мне кажется, что перспектива роста, тем более, что компания сейчас ниже себестоимости, и купив за 4,69 в случае банкротства материальные активы позволяют выплатить по 4,99, то здесь, в общем, даже в прибыли. Ну что ж, вот такая компания The Mobile мобильный гепард вот так надо сказать. Честно говоря, китайцы так просто не называют компании, они выбирают, и здесь, вероятно, тоже зарыт какой-то. Ну что ж, такой скрининг был на этой неделе. Мы с вами познакомились еще с одной компанией. Вы можете поглубже в ней покопаться, задавайте вопросы. И удачных инвестиций!